Всем привет, с вами я, Жора, и сегодня я снимаю тех ютубера. Давайте же приступим к вопросам. Сколько у тебя подписчиков на канале на момент съемки видео? В данный момент у меня 72 или 73 подписчика. Но ну, я думаю, как бы еще есть куда расти. Второй вопрос. Ты говоришь YouTube или YouTube? Знаете, я такой странный человек, я не говорю ни YouTube, ни YouTube, а я говорю YouTube. Мне так легче выговаривать, что ли. Но по транскрипции все-таки правильнее будет YouTube. Третий вопрос. Какое самое первое видео, которое ты посмотрел на YouTube? А, ну, первое видео, которое я посмотрел, было в то время довольно-таки популярно. И это, это видео было о там полицейском, где он нес такую фигню, как... А, ну в, уже наш, наш, а, в этой ситуации, в случае, наши полномочия уже все. Ну, собственно, вот она, зацените, если не видели. Ну, в этой ситуации, мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Окончено. Четвертый вопрос. Мог ли ты пару лет назад представить, что будешь видеоблогером? Давайте начнем с того, что я выкладываю ролики на YouTube с 2013 года. Ну и за всю историю у меня было 5-6 каналов. Ну так вот, если взять более позднее время, то нет, я не мог бы себя представить видеоблогером. Так как у меня не было интернета, да и компьютера. И я стал знакомиться со всеми этими новшествами только в 2011 году. Первый видеоблогер, о котором ты узнал. Самым первым видеоблогером, с кем я познакомился, был Максим Галополосов. Или же Макс Плюс 100500. Седьмой вопрос. Какое твое самое любимое музыкальное видео? Смотрим. <связывая> музыка> Восьмой вопрос. Сколько часов тратишь на съемку видео смотря что снимать ну а так в среднем от часа до трех промежуточек такой сколько времени у тебя занимает монтаж видео если честно то монтаж у меня занимает очень много в среднем это от 4 до 6 часов и все знаете почему потому что у меня слабый ноутбук у меня даже был такой случай когда я полностью смонтировал видео ну, где-то длиной 7 минут. Вроде так думаешь, 7 минут, а поху! Коротенькое видео. Нет, фиг там был. Монтировал его дня-два где-то. А потом, что вы думаете? Жму сохранить. Вроде загрузка пошла. Ну, бам. Ноутбук вырубился, все слетело нафиг. Травма детства. <музыка> Смотришь ли ты зарубежных видеоблогеров? Ну, как сказать, смотрел пару раз Пьюди Вая. И все. К сожалению, больше никого из зарубежных видеоблогеров я не знаю, только PewDiePie. Плюс 100 500 или здесь из Хорошо? Отдаю предпочтение плюс 100 500. Покажи из своего первого видео. Ребята, наверное, сейчас мне будет очень стыдно. Ладно, смотрите. Всем привет, и сегодня я покажу вам, как можно сделать тайник для денег. Мы берем деньги и закладываем их вот так вот аккуратненько, чтобы они не влазили за края так. все, сложили что мы делаем дальше? что означает твой ник на YouTube? если честно, я даже сам не знаю ну как бы, вроде придумал, вроде звучит, вроде запоминается ну а в принципе, что еще нужно? нужно придумать ник, который запоминается ну все, как то так и последний вопрос откуда ты берешь идеи для своих видео? Как вам сказать, ко мне идеи приходят спонтанно оттуда, откуда я их вообще не жду. Например, знаете, пришел с улицы, там, о, Банц какая-то идея. Посмотрел фильм Бэнс, тоже идея какая-то. У меня такого нету, что. Хм. Сегодня же суббота, надо снять видео, а какое видео? Кхм, нет, у меня такого нету. Если у меня есть идея, то я хватаю камеру и иду снимать. Ну что, если тебе понравилось это видео, ставь свой большой палец вверх и подписывайся на канал. Увидимся в следующем ролике, пока.